Альфа Гейм. Разработка 2D 3D игр и приложений. Если вы давно думали, с чего начать создавать игры, то вы попали по адресу. В данном цикле уроков будет рассказано, как создать с нуля игру на игровом движке Unity 3D. Игра представляет собой один уровень космического шутера, в который выпил от космического корабля, сражающийся с космическими врагами и уничтожающий по пути различные преграды, например, астероиды. Игровой движок Unity 3D был выбран не случайно. Создав один раз игру, вы сможете ее сохранить для разных платформ, таких как iOS, Android, Linux, Web и многих других. Перед вами открываются широкие возможности заработка на своих играх и приложениях, ведь вы сможете их размещать на таких площадках, как Google Play, ВКонтакте, Steam, Одноклассниках. Не теряйте ни минуты, приступайте к обучению прямо сейчас.